Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, советский крейсер 10 уровня с карта петля, игрок, я собственной персоной. Не особо удачно здесь Симакатса получилось, использовал РЛС-ку. Всего одно попадание и 699 единиц урона. Даже, кстати, два попадания. Ну, может, потому что был на бронебойках, если бы фугасами, конечно был бы посерьезней. но я на Петропавловске предпочитаю в основном играть на бронебойных снарядах, да? Как раз советские крейсера больше к этому предрасположены, чем какие-либо другие крейсера. Ну, здесь тоже про фугасы, конечно, в определенных моментах надо не забывать, но, не знаю, 80-90% а времени я все-таки стреляю бронебойными снарядами, да? Ну, вот в этой ситуации, когда... Ямато прям находился носом, конечно, был с подручней стрелять фугасами. Да, только зарядил фугас, он сразу подставляет борт. ну, Сразу обратно на ББшке. Так сказать, небольшая ошибочка вышла. Ну, и там все равно ничего серьезного, да. Один снаряд в цель попал, не пробитие. Короче, неудачный залп. А в нашей команде уже минус один эсминец. Я даже проморгал. Хуругума сливается. Не, ну если ты видишь, да, что союзники особо не идут к, к этим точкам, ну, играй немного осторожней. Но есть такие игроки, которым прям надо, надо на эту точку. Я, кстати, иногда тоже один из таких, блин не зайдешь, думаешь, блин, моя задача захватывать точки. Лезешь туда любой ценой, а там показывается да, перевес противника, и кто-нибудь с РЛС, который до этого не светился, и ты о нем не знал, да, где-нибудь там за островочком прятался. Ну, или, да, с хорошей маскировкой. Т тот же Минотавр. Я не так давно Минотавра с РЛС встречал, что в принципе, я считаю, редкостью. Ну, особо смысла в этом нету. Да, с дымами все-таки Минотавр играется комфортно. Потому что без дымов на нем показывать какие-то хорошие результаты тяжело, да? с, с одной стороны, с РЛС хорошо, да, за эсминцами на Минотавре охотиться. Да, там еще плюсом то, что у нас гидрокустика имеется в наличии. Но, учитывая баллистику, как тяжело на Минотавре правильно брать упреждения, с, даже на средней дистанции с дымами позволяет подходить к противнику поближе. Ну и получается, как вы стрелять точнее. Ну, начинаем потихоньку настреливать. На всякий случай доворачиваю носом. Носом сейчас практически любой корабль в игре может танковать, да? Неудачно здесь, да? Что-то не долетело, что-то перелетело. Как урон в такой ситуации набивать? Ну вот не летит и все. Вон Гроссер Курфюрст у нас молодец. Я смотрю, у вражеских линкоров летит. Как можно так быстро на одном из самых живучих кораблей в игре отправляться? В порт? хотел сказать, в ангар. И счет уже 2-0. Пожалуйста, потихоньку сливаемся. Союзный Кремль, да, где-то там подзастрял Получается Все плюшки пока что на меня Здесь походу С цитадели прилетело от республики Ну, один не страшно Сразу использую ремку Ну, иногда полезно и отсветиться, да, если есть возможность, да, из-под фокуса, а то по тебе, когда стреляют два линкора, а ты на крейсере, чувствуешь себя не очень комфортно. Да тут кто хочет. А вот сейчас противник не отвлекся, башню в другую сторону развернул, можно дать зал. Два рикошета, одно пробитие. Вот так вот стреляешь, стреляешь, противник тебе бортами ходит, а... Выбить что-то существенное, особо не получается. Ну вот, 4000, Ну что это тоже такое? Петропавлов сможет без проблемы с линкоров цитадели вытаскивать. Тут пока что пока что не идет потихоньку ковыряю. Вот 50 тысяч с наковырял. Пошел там вперед Союзный Кремль. Ну, с одной стороны, да, вот так на крейсерах как раз-таки удобнее всего, если есть союзный какой-нибудь линкор, который не боится идти вперед. Вызывать, так сказать, огонь на себя и из-за его спины спокойненько, так сказать, настреливать. Ну, главное, чтобы вот они вот так вот. Ну, что это такое, да, Кремль, обратите внимание, идет бортом-бортом. Это еще ему везет пока что. Ямато там, по-моему, нас стрелял фугасами тоже крайне не то что не а противопоказан на линкорах фугасы если не считать британские это вообще Союзники, О, республика тем временем понемногу-то разбирается да он еще кремль там подкидывает понемножку я тут по копеечке вытаскиваю Вот Кремль, пожалуйста, да, прилетело там в борт, как минимум, наверное, две цитадельки сейчас выдал из него Ямата. Ну что такое? Ну, иди ты ромбом хотя бы. Ну, сейчас бы республику добрать. Да, то еще у противника три точки они взяли, которые на восстановление прочности работают. Да, Из носа Ямата такого калибра, конечно, что-то серьезное вытащить. Ну, нереально. Тут нужен калибр покрупнее. Счет уже 4-1. Кстати, прошло почти половину боя, да. События развивались так не особо. Вот 4-2. Ямато-торпеды выхватит. Ну, здесь перехожу уже, да. Вот это тот момент, когда можно и фугасиком выстрелить. Ну, вот, как обратил внимание, у Петропавловска, походу, у фугасов не особо про непробития. Да, как-то вот представьте, если сейчас в этой ситуации стрелять, к примеру, фугасами на британском каком-то тяжелом крейсере или японском. Там урон фугасами, конечно, очень серьезно вылетает. А вот на советских, поэтому я говорю, лучше все таки использовать, ну, по большей части бронебойки, да. Здесь фугасы в основном рассчитываешь на то, что удастся пожар хотя бы сделать там, да, тем более, когда у противника вот так вот не очень много прочности, но вот только хотел сказать, что с пожарами не везет, как тут же, опа, один есть. За половиной минут кое-как 90 тысяч урона наковырял. Безобразие оформленное. Вот, пожалуйста, все. Кремль нету, да? Еще каких-то 2-3 минут назад у меня наверное, там почти полный запас прочности был. Играй чуть-чуть аккуратней. Надо срочно. Срочно добирать Ямата. А тут базы все снаряды мимо летят. Ну, вот. Как это получается, я не знаю. Республика уже 30 под 40 тысяч там отремонтировала себе. Ну, вот счет 5-4. Наконец-то удается уничтожить первого противника. 101 тысяча урона. Да, кто-то скажет, что на крейсерах надо заниматься другими делами. охотиться, к примеру, за эсминцами. Но Петропавловск как раз-таки не про то, чтобы за эсминцами гоняться. Петропавловск для борьбы лучше всего и подходит с тяжелыми целями. Ну, сейчас просто не особо удачно, да, даже ни одной цитадельки не из одного линкора вытащить не получилось, ну но... вражеские линкоры играли более осторожно, чем союзные. А, к примеру, смысл Петропавловска, чтобы охотиться за эсминцами? Ну, ну да, кто скажет, у него гидрокустика, РЛС, да, но у него РЛС сколько там работает? Один, максимум два залпа успеваешь сделать с такой долгой перезарядкой? Что там рлс Меньше 20 секунд, не знаю, секунд. 14, наверное, сейчас посмотрю. Ага, 16 с половиной, блин. Что можно успеть за это время? Ну, только если союзники поддержат. Ну, а союзники, как обычно, не всегда этим занимаются. Да, и вот, учитывая вот эту долгую перезарядку, малую работу времени рлс смысл охотиться за эсминцами я на этом корабле не вижу, да? Ну, по ситуации иногда можно, конечно, да, если располагает помочь где-то хотя бы своим присутствием напугать да потому что вражеский эсминец тоже понимает что у тебя релеск и он может за свет неожиданно попасть а да, на изминица за свет попадать никто не любит А вот опять республика идет бортом и вот ну 5000 ну что это такое утоп вот, да дал зал вот на манёвре вот так играть самое то дал зал довернул Противник в ответ не нанес никакого урона. Да, вот только обидно. Башня <laughs> одна, выведена из строя, из одной носовой приходится стрелять. Здесь еще и справа откуда-то прилетает. Да вот в такой ситуации иногда начинаешь теряться. Блин, что делать? <laughs> Линкор. Линкор перешел на фугаса против крейсера, который в него стреляет бронебойкой. Позор. Ну здесь остается только, да, выцеливать надстройки. Если угол слишком сильный, не надо стрелять в борт, да, в такой ситуации. Надстройки, если идет противник бортом, тогда, конечно же, в А тут так урона просто никакого не будет тут что-то, да, и в борт пока там особых пробитий таких серьезных не наблюдается. Республика держит удар. Да, вот, к примеру, с какой-нибудь Монтаны все уже давным-давно закончилось. Опять минус одно орудие. Вот как тут в такой ситуации разбираться с противником? Остаемся уже 4 против семеры. Тут кто-то, да, там, не знаю, из Вилья. начал настреливать. Спасибо ему, конечно. Еще и пожар получаю. Никак республика не хочет умирать. Ну, просто вообще. Ну, Еще один залпик и... Есть второй уничтоженный линкор в этом Фражеский бою. <laughs> Справился за 15 минут. Противники в кучку там собрались, оставшиеся. Все там в одной точке практически находятся. Знаю, да, что удивительно, два эсминца у противника еще в живых. Ну, у Кремля там очень мало прочности, но у меня здесь, конечно, дальности не хватит, чтобы что-то ему сделать. Но где-то недалеко зато находится эсминец. Сразу понимаю это, заряжаю фугас, РЛС, а тут, блин, Хабаровск, да еще с полным запасом прочности. Ну, вот что я ему могу сделать. Ну, вот, 2 400 да, повредил двигатель, то есть немного скорость у него упадет. Ну, Хабаровс тут, по-видимому, рас... Не знаю, собрался спекировать на меня, что ли. Вот, уже остаемся. 3 в 5. Даже шансы на победу еще. Все есть, есть. Вот 3 700 Там уже ПМК начал по-хабаровским настреливать. В принципе, работает гидроакустика, поэтому торпедной атаки в этой ситуации особо можно не бояться. Хабаровс даже до сих пор торпеды не отправил, но ну, уже целых два пожара получаем. Ну, Хабаровс, конечно, далеко не линкор, с ним достаточно быстро Красавский удается разобраться. За, с полным, блин, запасом прочности. Где-то весь бой сбил. Ну или да, у них три. Три точки восстановления взятые, так что прочность да, восстанавливается. И все. Ну и перехожу, конечно, обратно на бронебойные снаряды. И остаемся уже два в три. Вот, понимаешь, такой момент, когда, ну ты можешь, можешь еще что-то сделать. Да, там, кстати, в живых еще, по-моему, Москва. Тоже. Москва тоже, наверное, потела как могла. И опять, даже из крейсера ну никак мне не удается. Вот тот бой, когда вроде бы не летит, но ты п пытаешься, п пытаешься. И вот столько, просто уже 242 попадания и 200 тысяч урона. Почти 100 снарядов с пробитием. 44 непробития, 20 попаданий в ПТЗ, 22 рикошета, 60 сквозняков. Статистика, короче, та еще. Но, тем не менее, 200 тысяч есть, 3 фрага. По Венеции здесь уже прострела нету. Но есть, наконец-то, первая цитадель в этом бою. Удается вытащить из зала там от Москвы снаряд прилетают урона никакого не наносят Есть еще одна цитаделька, ну и тут, слышу, вы последняя надежда команды. Ну и понятно, что надежда, в принципе, Все. Вот сейчас, если бы ЗАУ удалось добрать, ну, было бы там не по одной цитадельке за зал, а по две. Ну, вот еще, да, одна вот. Три раза по, по одной вытащил. Ну, почему бы не две, да? Хотя бы два раза. Даже один раз и ЗАО, в принципе, был бы уже уничтожен, и шансы на победу все-таки еще бы сохранялись. Но, опять же, при стечении особых обстоятельств. Если к примеру, там у эсминца очень мало прочности, Венеции бы бортами шастло. Туда вот, да, вот так все бац, Но противник понимает, что они по очкам выигрывают и спокойненько тебе там спрятались, и никто не вылазит. Обидно, конечно, да, остается уже Менее минуты, я понимаю, что уже, да, сделать Ничего, в принципе, не удастся Ну, тут носом, да, вот так, аккуратненько Венеция выглядывает, сразу и оп, на, получай 762 урона, Ты тебе не хухры, мухры и эсминец Ну, понятно, да, тем более уже, когда прочности мало